Yeah yeah yeah, yeah. MDMAX yeah. yeah, yeah, yeah, yeah. это нигра. Ты это ты и я. Ты трагида, нахушил сознание. Ты трагида, респект из Санкт-Петербурга. Ты это нигра. Ты это ты и я. Ты трагида, нахушил сознание. Ты трагида, респект из Санкт-Петербурга. Мой район вечно, хлам разъебанный Ты прекрасно знаешь, Тебе берет он нас миллионы Мы ты умроем, если ты в замесе этом Взмахни руку в небо Гип-хап эра под капюшоном Пряча полыхающие зраки Добро пожаловать, познакомиться с низами В районе спальном, на окраине родного города Толкая яд гибаша шары, поднимаясь в гору я Плотно завершаю все, от начала до конца Айм'як трус браза, Димакс, база Разорву твой мафон, плотным релизом, лобным это нигра Тетя гидра, это ты, я, Тетрагида, нахуй сознание Тетрагида, респект из санкт петербурга Тетя гидра, это нигра Тетя гидра, это ты Тетрагидра, нах уж сознание Тетрагида, респект из Санкт-Петербурга, Поземный флоу, твоя тёлка течет речкой, Эй, в деньчик. Тут свек будет хапчик. Эй, прием повстанцы. Эй, свой на связи достань, разверни, высоты, крути верки. Оближи Зарым, дым выпусти. И плавно вникни суть на этом релизе. Этот трэп повезет, этот трэп заставит любого Эмси выйти из себя на раз-два. Спиной спина, вынеси Вынесет тебе мозги, даже не сомневайся Расслабься, это не остановить Механизм запущен, без шансов соскочить Внимание опасно, музыка, как вирус Валит с лица, как серийный убийца Как серийный убийца Тетагидра, это нигра Тетагидра, это Тетрагидра, наху ж сознание? Тетрагидра, респект из Санкт-Петербурга Тетрагидра, это нигра Тетрагидра, это ты и я Тетрагидра, наху ж сознание? Тетрагидра, респект из Санкт-Петербурга Yeah, yeah Altzvac, Empty Mox Records St. B for Life yeah, yeah